Дизельного двигателя Пришедшего в ремонт Фубок 10 киловатт Значит оборвала клапан выдавила седло Вот что натворило седлом Вот остатки от клапана Дырка В цилиндре Пожалуйста Вот она дырка в цилиндре Ой в цилиндре в поршне Дырка в поршне Все все раздолбило к лучшему все то есть он долгое время работал на одном цилиндре со сломанным клапаном поэтому такие последствия то есть невнимательность так сейчас попробуем провернуть посмотреть цилиндр в каком состоянии так так пошел пошел Базарки. сейчас секунду. Так, секунду секунду секунду так. ремонт это надо весь мотор разбирать обалдеть просто блин просто обалдеть я такого еще не встречал на своей практике за 14 лет работы нет, слава богу, цилиндр вроде как целый. Так, да, цилиндр без царапин. Значит, поршень под замену, головку под замену, поршень с кольцами. Вот так вот. Чтобы это все поменять, надо полностью разобрать, альтернатор тока снять, разобрать двигатель, располовинить. Работы больше чем на неделю это, ну как на неделю как минимум. Все, спасибо за внимание.